2014 года это мотоцикл Viper модель V150CA ну, его еще называют Viper Neo Так как есть такое обозначение на, на боковинках мотоцикл класса Круизер То есть те мотоциклы которые удобны по перед... На перед... по передвижению по городу По месту То есть мотоциклы которые максимально легкие и максимально удобные Двигатель установлен в 150 кубических сантиметров. Двигатель верхневальный, воздушного охлаждения и двигатель с балансировочным валом. Вот, мощность двигателя порядка 13,5 лошадиных сил. Коробка 5-ступенчатая. Есть интересная такая кулиса, которая переключает, то есть понижает передачи носком, а повышает пяткой. Так, с виду мотоцикл очень красивый, он аккуратный, нет ничего лишнего. Спереди телескопическая вилка, дисковый тормоз с однопоршневым суппортом. Сзади установлены два амортизатора, которые регулируются по жесткости. Сзади будет в этой модели барабанный тормоз. По опциям у мотоцикла есть боковые дуни, страховочные И вот такой большой багажник, для который легко устанавливается кофр, либо боковые сумки. Работает мотор. Прикорная приборная панель, то есть есть опять же есть все то, что нужно. Есть счетчик суточного пробега, есть счетчик общего пробега и также спидометр, уровень топлива, тахометр и указатель передач. В этом окне. А также повороты, указатель нейтралки, дальнего света. Топливный бак на 15 литров отличное удобное сидение оно сделано для двоих людей удобные подножки то есть ну мотоцикл небольшой и весьма удобный, с моим ростом метр семьдесят я нормально сижу ничего не напрягает я нормально себя чувствую Есть боковая подложка, есть центральная подложка. Вес его порядка 115-120 кг. Хорошая круглая фара, которая, ну, как, как, как и все классические фары, они светят просто великолепно. Есть ближний-дальний свет, хабарит. Большие повороты, которые классно видно. И вот такой вот аккуратный стоп-сигнал.